Добрый день. С вами Дмитрий Рудых. Сегодня поговорим о нескольких моментах получения сведений из Росреестра о собственнике недвижимости. Иногда, когда мы запрашиваем сведения в Росреестре, наши ожидания бывают обманутыми, потому что оплатив выписку из ЕГРН, мы либо получаем уведомление о том, что сведения в Росреестре отсутствуют и выписку нельзя выдать, либо получаем выписку, но в ней отсутствуют сведения о собственнике. При этом и в первом и во втором случае мы оплачиваем выписку из ЕГРН, но при этом не получаем того результата которые хотели получить. В этом видео покажу, каким образом избежать данных проблем и не оплачивать пустую информацию и не попадать в ситуацию обманутых ожиданий. Первый нюанс состоит в том, что до оплаты выписки из ЕГРН можно со стопроцентной уверенностью получить информацию о том, присутствуют в Росреестре какие-либо записи об объекте недвижимости или либо, либо нет. Если запись в Росреестре присутствует, то, соответственно, можно получать выписку из ЕГРН. Для проверки информации о наличии в ЕГРН записи в объекте недвижимости воспользуемся онлайн сервисом данная проверка абсолютно бесплатно нам необходимо заполнить одно поисковое поле в которое пить либо кадастровый номер объекта либо его адрес по мере набора текста в выпадающем в списке будут показываться подсказки нам необходимо выбрать ту подсказку которую полностью соответствует нашему адресу выбираем и кликаем поиск система прогрузится и выдаст нам результат итак через 3-4 секунды под результатами под поисковой строкой появилась информация, из которой мы видим, что данный объект существует, запись в реестре внесена, есть кадастровый номер, есть описание. Если по данному объекту я запрошу выписку из игры то я получу именно выписку, а не пустое уведомление о том, что информация в ИГРН отсутствует. Если вместо этого под поисковой строкой появляется вот такое уведомление по вашему запросу ничего не найдено, то есть два варианта. Либо неправильно был введен вами адрес и нужно уточнить его, либо Записей в реестре по данному объекту не существует. В этом случае оплачивать выписку из ИГРН нет никакого абсолютного смысла, потому что в ответ будет получена не выписка, а уведомление об отсутствии информации. Это первый нюанс, который целесообразно проверять для того, чтобы не платить за пустую информацию. Есть второй нюанс. Иногда можно получить выписку, но в этой выписке будут все сведения об объекте, но не будет самой важной информации сведений о собственнике данного объекта недвижимости. А как правило в подавляющем большинстве случаев выписка из ЕГРН запрашивается именно с целью узнать, кто является собственником того или иного объекта недвижимости. Для того, чтобы не попадать в такие ситуации, когда вы запросили выписку из ЕГРН, а внутри не увидели ту информацию, которую хотели увидеть, необходимо проверять перечень сведений, которые будут содержаться в конкретной выписке. Это также можно сделать бесплатно до того момента, пока вы не заказали выписку и, соответственно, ее не оплатили. Воспользуемся тем же самым сервисом. Данная проверка также является бесплатной. В поисковой строке мы вводим наш объект недвижимости и кликаем на поиск. Система нам выдает информацию о том, что запись в реестре есть, и соответственно мы можем ее заказать. Наша цель получить на электронную почту перечень информации, которая будет содержаться в конкретной выписке. Выбираем выписку. Не обращайте внимания на стоимость. Мы в данном случае на стадии проверки ничего оплачивать не будем. Кликаем заказать. На данном этапе Вводите адрес электронной почты и кликаете, что вы ознакомлены с условиями. После этого кликнуть «Оформить заказ». На электронную почту через полминуты придет письмо, которое будет содержать перечень информации, которая отражается в выписке. Переходим в электронную почту, находим нужное письмо и смотрим нашу заявку. В заявке есть все характеристики объекта. У нас интересуют два последних поля. Это форма собственности и количество правообладателей. В данном конкретном случае в строке форма собственности указано данные отсутствуют. В строке количества правообладателей также данные отсутствуют. Что это означает? Это означает, что если мы оплатим данную выписку и закажем ее, то мы получим выписку, в которой будут отсутствовать сведения о собственнике объекта недвижимости. Иными словами, мы не узнаем из этой выписки, кто является собственником объекта недвижимости. Фактически будет впустую оплачена данная выписка, если наша цель была узнать, кто собственник. Поэтому по, по данному конкретному объекту нет смысла получать выписку из ЕГРН, потому что сведения о собственнике в нем отсутствуют. Характеристики объекта должны выглядеть следующим образом для того, чтобы быть уверенным, что сведения о собственнике в выписке присутствуют. В строке форма собственности должно быть указан вид собственности. Вот В данном случае по данной выписке указано, что форма собственности частная, количество правообладателей 1. То есть мы точно знаем, что в отношении данного объекта зарегистрирована частная собственность, и в реестре содержится информация об единственном собственнике. То есть, если мы закажем выписку из ИГРН по данному объекту, то мы получим интересующую нас информацию. Вот таким образом, буквально в течение одной-двух минут, можно абсолютно бесплатно проверить предварительную информацию о наличии сведений в реестре и о наличии сведений в выписке о правообладателях, в частности о собственниках. И последняя подсказка касающаяся получения сведений из БТИ. Многие наверняка знают, что в отличие сведений из ОГРН, которые хранятся в единой базе данных по всей стране, сведения, которые получаются из БТИ, не могут быть истребованы из единого источника. То есть, поскольку единой базы по данным хранящимся в бюро технической инвентаризации, на текущий момент нет. Я думаю, вряд ли она когда-либо появится. Поэтому для того, чтобы запрашивать информацию о собственниках из БТИ, это, как правило, запрашиваются сведения об объектах, права на которые были зарегистрированы до 1998 года. Необходимо обращаться в БТИ. Какой-то единой технологии получения сведений из БТИ нет, потому что каждое БТИ устанавливает свои правила. Но для того, чтобы иметь хоть какое-то представление, я нашел сайт, так называемый федерального БТИ, через который можно найти отделы в регионах и в городах, в которые, соответственно, можно обратиться с целью получения справки о собственнике, который был зарегистрирован до 1998 года. Выбираем поиск по регионам, можно выбрать по буквам, допустим, вот Владимирская область, допустим, вот Волгоградская область, допустим, вот РП Быкова. Открывается у нас информация и мы видим подразделение БТИ, находящееся вот в этом поселке. То есть, есть у нас в данном случае телефоны, адреса и электронная почта. То есть, можно связываться напрямую с данным БТИ и выяснять, есть у них возможность через них получить справку о зарегистрированных правах на объекты недвижимости. Либо нужно обращаться в какое-то другое структурное подразделение для того, чтобы узнать информацию об объекте недвижимости через справку, которую выдают органы. На этом у меня все, с вами был Дмитрий Рудых, увидимся в следующем видео.